Вот мы получили в комплекте аквадолив. Открываем и смотрим. В наборе идет поплавочек. В поплавочку идет шланг резиновый, который вставляется сюда. И отрезается по нужной высоте, чтобы вода не дзерчала. Но это потом. Есть еще вот такой узел, который регулирует высоту. Его можно влево, вниз, вверх. Сейчас покажу, для чего это, это нужно. Откручиваем, вставляем. Да, Сейчас надо правильно попасть. Так, зажимаем. Вот поплавочек. Держим, придерживаем пальчиком снизу и опускаем вот эту штучку вниз. Тогда водичка будет находиться вот на таком уровне. Все зависит от того, как стоит поплавочек. Ставите ровно, выравниваете, значит водичка будет вот здесь вверху. Опускаем ее просто обратно на низ, даем ход, чтобы Бегал, опустился, водичка пошла, поднялся, водичка закрылась. И просто зажмем вот этим гаечка, типа. Зажали и все, все работает. Есть еще один такой как бы маленький недостаток в них, если бы ну, если будет сильно громко работать вода, вот эта штучка регулирует. Вы закручиваете ее, тогда вода будет бежать тихонечко и медленно, и ничего не будет тут не ни дребезжать ничего. Если он сильно Разжат, то вода будет быстрее бежать, ну еще и будет такой неприятный звук. А чтобы звук, вот этот, что не а чтобы звук спрятать, обрезается просто трубочка по высоте, чтобы трубочка была в воде, и тогда все происходит, ну все гораздо тише работает. В принципе.